Диев должен быть несложен. Яюмай Я. See you. <laughs> hey, my picture you if you want. you speak English? Yeah. What do you speak? <laughs> And what do you speak? I speak English. Good. I think I'm sorry. sure I speak good English. Wonderful. Which country Russia. Russia. Where about? Where about? What does it даже ну, русский, чего вы? Это mm не. -hmm. <laughs>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 Диев должен быть смещен. Если кто-то тронет, пострадает организм. Поисню, раз не был понят. Диев это эфемизм.